ничего не знаете да Обслуживался здесь не здесь не я понял то есть он здесь просто на хранение угу, он просто на хранение здесь да? да я понял лампочки лампочки здесь я просто на камеру буду говорить не обращать внимания так котки ремонт здесь норм здесь небольшой ремонт здесь куда-то завалился здесь тоже какие-то костраля бы так документов нет хозяина нет здесь лампочки нет тут надо будет короче поработать Ну хотя такое себе с подсветкой скорее всего да подножка с подсветкой Так, колонки пока стоят. Здесь колонок я не вижу. На родне, наверное, скорее всего сделали, да. В родне. обшитаемся Стекло. Тут что-то как-то все это люфтит чуть-чуть. Вот они, заборники, Заборники. Выхлоп, выхлоп, номера, спрятанные, блестялочки различные. Так, что у нас тут? где у нас никакой обознавательных знаков нету. А что у нас с Фара под защитой, и она оригинальная, да. Оригинал, оригинал. Стоит защита. Шильды похожи. Даже стальные выходы хромчие как минимум лампочки здесь по диском не померяю. но тут я думаю износ нормальный так тут тоже ни хранил увижу все закрыто да все максимально закрыто крышки нет скорее всего снимали для ремонта может быть либо кб скинули но это каб на месте стоит да кбшка на месте Резинки подусохли, надо, надо будет немножко приложиться ручищами, клавиши, все такие, изолента, термо, тут тоже свет, подсветка, резинки. Коже под кожа. Что интересно, получится ничего не замерить или нет? Можно я руль поверну, с вашего позволения? Да, пожалуйста, можете привести пожалуйста. А, даже можно, да? Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Так, по нулям. По нулям. Что у нас там? Четыре. Четыре девяносто пять. Четыре. 4.32 4.32 немного Так, а минималка я сейчас не увижу, но вроде 4 Минималка 4 Пробег уже 150, наверное Пробег, пробег, пробег Опен, опен Опен Можете подержать, чтобы он... А, защупанки Так, пробег 43 мили 43 мили, это почти 70 тысяч, я что-то думаю здесь побольше пробега, здесь побольше, хромучие штучки везде стоят, по красоте, лампочки видимо, грипсы, Интересное название я забыл как называется. так, телефон, крепление, GoPro, на себя скорее всего, вот это все закрыто. А, ключиком можно открыть, посмотреть. Ключиком открыть, да? Бардачок рабочий. все, Здесь закрылся. Здесь смотришь. Куча проводов, бардачки, USB есть. Ага, ремонтированный клейки был. Есть такое дело. Можно, да, пооткрываю да, везде? Не, не, я хочу пооткрывать везде. Так, я открыл. Чего не открываемся? Зараза, открывайся. А, вот. Теперь открыл. Ух ты, тяжелый какой. Тяжелая вся эта бандурина. Тут много всего, да, Кофер. Тут подсумки всякие разные. Вроде никаких ремонтов по пластику я здесь пока не наблюдаю. Но даже может быть и цвет. Нет, хотя цвет... Нет, он был синий. Он был синий. Голда была синяя. Перекрас. Так, теперь... Открываем. Где-то она? Клавиши. Раз. Открывайся. Вот она. Клавиши. Раз костры лябера так покрашены неплохо кстати относительно видали хуже да. вот он, не хочет открываться вот. Во. открылась походу там набиты куртки всякие. Нет. Не открывается. Задние стопаки меня вызывают сомнения, потому что здесь ничего не написано. Здесь написано Стэнли. Оригинал здесь. Вот он. А вот здесь никаких опознавательных знаков нет. Здесь есть. А тут ничего. А, сорян, есть. Вот он. Раз. И вот он. Два. Да. Это блок фара. все Оригинал. Бесюльки всякие разные. Прицепы. Кофры. Так. Здесь, кстати, бывает часто лопается. Но здесь вроде... Сейчас мы ничего не видим пока не открутим. Крепление. От кофра. То от крепления багажника. Заведу, да? Спасибо. Так, сцепление норм. Тормоз под и 1,7. Замерять не нужно. Поехали. Аккумулятор надо подзарядить, но он вполне себе живой. Здесь шторки все работают. Работают как часики. Так, у меня монет нет. У вас нет монетки? Монетки нету. Любой абсолютно. У меня тоже нету. Сюда ставим монетку и проверяем, насколько сильно сбалансирован мотор. И здесь все не в оригинале абсолютно тут вообще ничего оригинального практически не осталось потому что очень много тюнинга сейчас мотор чуть прогреется я слышу уже что он работает вполне ровно вопросов по нему у меня вообще нет железного здесь замерять ничего нет а вот они боковые пластик вот он, он тут тоже что-то ремонтировали, что-то ваяли, паяли и вот так вот он выглядит да. все эти диодики здесь спаивали но здесь даже замерять не знаю чего, потому что он отлично работает. И здесь все трубы закрытые. Я даже не смогу их нормально замерить, потому что здесь, здесь все позакрыто. Никакого смысла не вижу. Тикать тут сейчас пирометром. Вот. Я уже слышу, что он работает хорошо ровно. Перекиньте либо в перебоях. Работает как должен. Сейчас подшипник чуть-чуть нагреется и гудеть перестанет. Так, ну пока проверим электрику. Так, проверим электрик. Сибишка стоит. Волюм, громкость. Сейчас включим пи-би Так, это все поворотники есть. Пульги работают цикарно Мьют. Волюм. Громкость. С мы сейчас ничего не включим. Ближний дальний работает. Так. Круиз включен, выключен. Так, здесь РВС, реверс, все. Реверс есть, задний багажник открыть Все, багажник, задний багажник, я тебя закрыл. Тут надо с концевиком что-то подумать. Потому что концевик говорит, что у нас багажник открыт. Вот. Теперь концевик не говорит. Но ну, елка вся, как она есть. Вот, включаем всю подсветку Слой, она... Да, музыка работает Вся елка включилась Вот так вот она выглядит Это у нас поворотники Или аварийка Не помню, что я тут включил уже вот. А, и сорян, Это поворотник включил Все А что у нас поворотники включаются? Да, интересно Опа Опа он не Только если вот так чуть-чуть сделать То есть вот так вот делаем Потом вот так выключаем То есть здесь что-то проблема Так, проблема нашел Раз, ближняя даль у нас работает Вот такая вот съемка получается Вот так вот она выглядит Сейчас общее фото Спереди, сзади Стоят линды Полагается. сейчас дальний свет нам стоят дальний свет у него идет уже диодки стоят вот они диодки включились вот я их выключил включил вот такая вот машина включим опять музыку делаем погромче. я выберу себя на <музыка> мысли музыка вот эта вот работает вот. Обратно тоже работает Все, отлично Давайте переключим CD диск Это CD привод работает Так, выключаем здесь Это подсветка, вот это Это подсветка, это музыка понимаю, да? Да, это дополнительный усилок, который включается и вот это, это у нас доп свет Чего? А это вот эти вот фарты, лампочки. А, нет, это ближний даже. Ближний даже. Ну, в принципе, как-то вот так. Сейчас мы его разгазуем чуть-чуть и посмотрим. Сцепление выжимаю, отпускаю, выжимаю, отпускаю, выжимаю, отпускаю. Никакой разницы нет. Так, можно тут поднять сидушку, подвеску. Все то, что подвеска вроде поднимается и опускается. Обязательно. Подножка пока работает, он не будет подниматься опускаться. Так, сейчас я поставлю его на подножку. Забрался, но с подвеской здесь еще непонятно, она не поднимает, не опускает так, смотрим теперь нагрузку лампочки включаем выключили лампочки, заряд идет газуем заряд прекрасный, включаем лампочки нагружаем еще, нагружаем еще вот, все включили Включаем дальний Свет дополнительно. сюда по всему здесь сделали. Все-таки усиленно поставили генератор, потому что просадки практически нет вообще. Генератор справляется вполне себе неплохо. Вот, а по поводу мотора я даже не знаю, что сказать, что здесь можно увидеть. Мотор разбирался или нет. Но ну, здесь крышки снимались, а дальше я даже не увижу. Да, мотор разбирался, скорее всего. Вот скорее всего, повыряли, разбирали, есть вероятно, потому что есть слизанные немножко грани, и они немножко не как на заводе, потому что даже вокруг видно, что ключами крутили. Если присмотреться, вот, видно, все это делают. Возможно, это в сервисе. Проводили какие-то ремонтные работы. Рама. Стоять, боятся. Рама. Почему? Почему рама такого цвета? Почему рама такого цвета? Она не должна быть крашена Чтобы уточнить этот момент Я помню, что она вроде не крашена, а просто была Она покрашена Надо будет этот момент уточнять так. Но здесь прокатиться нам не получится Это в любом случае только при приобретении Мы будем уже понимать Но внешка такое себе так, вроде самолет Сейчас, вакуацию передачи Чуть-чуть и все она здесь не накачивается я не знаю почему здесь чем я убрал подножку но она начала не накачивается еще один плюс это вот такая вот подсветка она включается вот здесь и вот эти лапки включаются вот здесь. и еще внутреннее вот это вот вот здесь здесь и больше нигде да больше ничего не включается как-то примерно вот так по технике надо смотреть еще дополнительно Резина Мишлен Командер стоит хорошая. Я так понимаю, что она не совсем убитая. То есть менять ее большого смысла, ну хотя бы можно, конечно, в следующем сезоне. Но она стоит хоть и вроде неплохая резина. Сейчас посмотрю ее свежесть. Гатор работает четенько, абсолютно. Восемнадцатый год. Менять ее нет необходимости. 18 год. Так, задняя резина. Посмотрим. Задняя резина у нас Так, а у нас задняя Данлов стоит Не удивлюсь, если еще оригинал Стоит почему-то Заднюю резину сложнее найти Сейчас на централку его поставлю Так, смотрим резинку Резинку, резинку А, так она Сорян, она автомобильная стоит Сейчас Смотрю, какая она какая-то другая, на автомобильная Ее менять срочно 195 на 55-16 Это авторезина Но такого я еще не видел Вернее видел, но не на голде Чтоб так сильно экономили Вот Как-то вот так Его можно так оставить или спустить его? Да, все Хорошо Теплое помещение Защитка стоит, да? Что? Защитка на фарах стоит? Ну да. Похвально. Это вы, вы ставили или что-нибудь здесь ну, делали? Я это ну то есть вы получается его как вот есть так и взяли, да? Ничего Как не есть так взял. Резина новая. Что еще сделал? А спинку я поставил. Резина, спинка и то, полная. Пробег у него, так понимаю, тысяч. 74, Верю, потому что я сейчас диски пощупал. Не, не, я думал, не я не думал, учил, я думал, 1070 сказать. 8486. Угу. Ну, давайте, да, сейчас выкатим туда, если есть возможность такая. Не, севший. севший, да? Угу. А есть прикурить чем? Есть, а, вы взяли с собой пауэрбанк? Да. И третья от я смотрю, стоит, да? Шикарно. А, ну у вас в описании, кажется, это было, да. да. Это вот так, отлично, я думаю. А, ну, Чтобы никому, чтоб никому не мешать просто. <кхе> Честно говоря, жалко. Блин. Ну, мы просто периодически ездим там каким-то грунтовым участком, у -у -у. Да, там в Грузии, Армении, блин. Ну да, вам не посидится. нужен другой мотоцикл, конечно. Для этих целей. Тенды оригинал. Тенды оригинал. Он, да, все как полагается. Полировали его, да, или не вы? Не, я не полировал. А, показалось, я думал, полировка здесь торчит. Видите? Да, да, да. да. Филипп... Застоялся, вдруг надо его прокатить. Даже так. Ну, не закрываем. Потрясающе. Куриякин стоит. Куриякин, да. Некрашеный, да, я так понимаю. Усилок. усилок. я вижу, да. А вы, это вы делали, это тоже все предыдущие? Ага. Так здесь только не хватает по-хорошему стекла. Так, вроде ничего. Заднего. Да да, да, да, а ну, за, мозг, за вихрение, мозг, да. завихрение, да. Бьет очень сильно. 160 идешь, а что это самое? Ну да, себе. да, есть такое дело. Кстати, помогает, если еще дефлектор открывать, и стекло максимально вниз опускать, это да, помогает еще. Не такой разряженный воздух, получается. Резиночки. Накладка тоже, да, стоит, получается, да. Из тюнинга. А света у нее подсветки нету, да? Есть. А, есть. А, она, получается, скрытая, да? Ну, вот эти ленточки светятся. Вот, ага. вот это ленточка светится. Спереди светится. диски. 20%. Я имею в виду, отверстий нет. А, отверстий нет. Мне просто не очень нравится отверстие, но люди хотят, поэтому... Это уже на любителя. Я вообще себе хотел бы голду максимально в оригинале. Но в данный момент я не себе смотрю, а человеку. Далеко живет. Так, Стэнли оригинал. Здесь тоже оригинал все. Все в оригинале. Батарейка кончается. Сейчас сдохнет. На аккумуляторе. Так, замерить, наверное, диски не получится. Потому что здесь накладка стоит. да? С подсветкой тоже накладка, да? Ну да. Надо. Да, диски тоже не получится замерить сожалению Ну хотя бы пальцами пощупать. Нет, тут, тут да, выработка есть, конечно. Может быть, что-нибудь удастся замерить. Не подлезем. Не подлезем. Ну да, только через колесо, если. <соцепление> я в принципе вижу, что там износ относительно такой. Если бы здесь написано было в 20 тысяч, я бы, конечно, не поверил. <соцепление> Ну да, через колесо можно попробовать, намерюсь. Не в лесу. Там подсветка стоит. Так. Неровно будет. Вот ну, так она вроде выглядит ничего. Я просто смотрел тоже такое себе. Какая-то на себя подуставшая была. Да, если бы возможно было я бы просто оставил. А можно я пооткрываю себе боковушки? Да, конечно. С вашего позволения. О! Как шикарно открывается, без всяких проблем. Вот так вот. Тут все пусто, но все как надо. Коврики есть, я коврики забирал скажет. Коврики, коврики вы собирали. имеете в виду. Так, так, а здесь саба она стоит, да? Да, здесь вот чуть-чуть по надо под стаканник есть под бутылочник Захлопывали? да отлично О, да, его включить надо Иди, держите не хватит вот все можно вообще сам должен автоматически включаться надо принудительно включить держите о, контакт Домой же ты хороший Какая ты прелесть, молодец Все, отключать а то он сейчас А, ну хотя он в режим, он сам в режим идет, да он заводится шикарно, конечно Монетка Фокус с монеткой Пройдет или не пройдет Монетка стоит, не шевелится Отлично, подсветка шикарная такая, да. Вот такая подсветка мне больше нравится, чем когда дырки делают. Перебор, да, да. Она и меньше ключит, а вот эта с, э, спинами, которая ее получается, если одна выгорела, то там ну, да. целиком полоса выгорает. Ну, как так, ги, как гирлянда. Как на гирлянде. Одна сгорает лампочкой и все. Ну со вкусом, я бы сказал, со вкусом. Очень аккуратненько. Но мне понравится синий цвет, у красный тоже смотрится достойно. А, да, переключается весь пульт. Переключается. А там есть цвета, да? А, ну шикарно тогда. РГБ подсветка, да, там получается? А, да. Ну шикарно. Так, а вы сколько им владеете, получается? Два года. Два года. Два. Сколько Сейчас откатали? Сейчас уже будет. То есть наверное, не больше я так, музыка у вас стоит, а флешка? Забыл дома Ну, в смысле, флешка есть, установлена, да? Да, да, да. Айпэд стоит маленький. Нет, айпэд или, или Нет, iPad. флешка? Айпэд стоит вот здесь ага. вот. А регулировка, блин, как я дома забыл? Музыка хорошая стоит. Я думал, у вас именно с флешки возможно. Не, не с вы его комплектом отдаете? Конечно. Закрыл? Закрыл, да. Я думаю, если будем его забирать, мы максимально его проверим. так что сейчас посмотрим, если нас заинтересует. Так, у нас дирам стоит здесь, да? Да, рамка стоит. Наклейка под телефон, навигация. Да, кстати, что тут еще? Доп-лампы нижние, да, получается? Ну, они простые, не но. Да-да-да. Я пока электрику проверю. Так, ближний-дальний. Да, я я, я, я, я, я, я понял, да. Поворотники, поворотники есть. Муз. Автомобиль. Так, громкость есть. Громкость работает. Так, а cd ченджер стоит или его сняли? Есть, нет. Я понял. CD-2. Пишет. Реверс. Так. Это получается подсветка, да? А, он, а, я бы сказал, трехпозиционный пози, стоит, двухпозиционный, да. Это что у нас? Это доп. лампы, да? Ну, да, да. И? И да, да. А, вы так ее вывели, да, получается? Да. Ну да. Симпатично. А цена, напомните, какая? 850. 850. Готовы подвинуться? Ну, смотря, на сколько. До 800. Полтинет. А что Нет. Акум, резина да, вы брат, говорите свежая, я да? За 850, еще я понял. Так, 19-й год, действительно, да, не брю... человек не брет. Так, и тут получается 19 год резина. Что вы говорите? Беру второй комплект, который на ней стоял. Угу. Могу тоже отдать, а тоже 5-6 тысяч пройдет. Ну, Просто а... я готовил стартануть на ней в Европу или ага. там, скажем... Грузию, uh -huh. а, пришла... а там резина свежая, ну как, относительно не, не, не, не. Старенькая, Это свежая, да? старенькая, Я понял. Просто если там закатать её, скажем, где-то, а присажа Скажите, если, пожалуйста, если, если на дальнях, пневма работает? Да, да. А можете показать? Да. Вижу. Опускается. Сейчас покажу здесь. А теперь поднимите. А, а, Газовите, да. А, ну да, вижу, поднимает. Да, есть, есть, да. Всё, вопросов нет. Так, заряд идет, 14,4, 4 я вижу, да, здесь вольтметр стоит. Это с открывается. Да, да, это с ключат да. С той стороны. Да, а, ну там получается. аук стоит, получается. Ну, да. да, да, да. Это у нас а, эти задворки. Да да. Нижние. Да, да, да, да, да. Чтобы подогревать. Вот она. Раз, два. Чтоб ноги подогревали. А, и кстати, а, коробку делали, не делали? не, не делали, коробку делали. Автомобиль. Мечта моя. Только денег нет. И кстати, аппарат ничего такой. Если за 800 отдаст, я думаю, вполне можно. Можно я разгазую? Уехал опять кататься. Даже посмотрел, вот пластик лежит. Все, Рик. Рик. Да, Рик, вижу. букву не буква, цифры. Оригинал. Можно я его разгазую чуть-чуть? Там вы уехали, я монетку оставлял. Она, видимо, слетела, да. То у меня, как бы человек ногам обратился, он хочет именно максимально в тюнинге, чтобы весь он блестел. Вот, ну либо бюджет. Что, передачи? Да, чуть, -чуть не травку не показывает. А вы попро... Нет, она включилась или нет? Вы, наверное, между третьей и четвертой, наверное, скорее всего. Еще ниже. А первая включается? Нет, Да я ту покажу. Вторая. Это, это вторая? Попробуйте первую. А, ну, видимо, просто сама лампочка может быть. Сейчас попробую его выключить. Но, что же горело. Я понял, может, сама лампочка перегорела. Ну, давайте выставите подножку сейчас проверим. Он может заглохнуть. Нет? Нормально. Значит лампочка горела. Нет, на нейтралке стоит. Да, значит, значит да, это, если бы на нейтралке стоял и лампочка э, не горела бы, он бы тогда заглох. Скорее всего лампочка перегорела. Так, ну что, будешь ты стоять монетку? Так, эта монетка не хочет стоять. А ту монетку мы потеряли. Нет, эта монетка сама по себе не хочет стоять. Ну ладно, я разгазую пока, да? да а изоленты это в связи с чем? А, у вас не родная ставили. ручка? Нет, ручка родная, перегорела там вся эта система, а без нее не работает, соответственно, подогрев весь. И делали новую систему, поставили. Вы имеете в виду элемент у вас? Да, ставили? элемент подогрева. А изолент просто... когда? Характери... Так это вроде не, не, не оригинальные ручки? Нет, одну сделали только правую. Нет, вообще ручка, разве она оригинальная? Я просто по рисунку вижу, я что я... Она, она другая должна быть. Я ничего не делал, честно говоря, не могу сказать. Ну, может быть, да, потому что ручка ну, выглядит... Это тюнинг, скорее всего. Разгазую, да, можно? Давай, да. В да. моторе даже затычки торчат. А можно попросить вас включить его? Вольтметр. Да, Видимо... с этого ключа. Не-не-не, он же где-то здесь включается, нет? Не-не-не-не. Он сам себе включается. А, это когда вы выключаете? выключает. Да. Сейчас придется еще раз. Можно и А можете немножко показывать, если здесь посмотрю выход? Да нет. нет. Нормально. Все, все, все, спасибо. Нормально выглядит. Мотор в груди не лазили. По крайней мере, то, что здесь видно. попробуйте перезагрузить его. Да я думаю, да. Он уже потеплел. Ну сигнал все работает. Uh -huh. Открывает, закрывает, блокирует кофе. Uh -huh. А, даже так. Uh -huh. Ну да, и вольт, вольтаж показывает. 8. 10,8 показывает вольтаж. Да, аккумулятор бы надо будет подзарядить. Ну ладно, добренько, мне в принципе все понятно. Сейчас на нем еще попрыгаю, с вашего позволения. Да, конечно. Почему? Вот я думаю, все это. Отстеплить, мама. А... прокачать. Видите, сцепления в что он очень легко идет. это нормально было изначально. Так, а он сейчас стоит, еще? Может Муж устоялся вообще ну, на да, реверс. Да, вот. А, вот на реверс. Сейчас, секунду, я покажу. Видимо, нажали, да, на, реверс. нажали на реверс. На да. реверс нажали. Вот я убрал. Да, вот да, я поставил. Да, вот. да, да, да, И за реверса нажали случайно. Да, да поэтому все нормально, лампочки работает. Но я так покачал, вроде ничего. Тут течь я все равно не увижу. А, нет, увижу. Но ее здесь нету. Нет, есть, течет вилочка. Течет, да. Да, подтекает. А... Вилочка подтекает чуть-чуть. Понятно. одно перо, да? Да, одно перо. Ну, Понятно. посмотрим, чё к чему. Ну, это... Да, под крышку да. лазили вроде. Клапана регулировали, скорее всего. Вот. Там крутится, чтобы регулировка да, да, клапанов да, да, была. Ты я человеку тоже объясняю. А, да. Хм. Ладно, все. Мне в принципе все нравится. Вопрос цены только. Ну, 20 могу максимум. Сказать. Я понял. То есть за 800 нет? 830. 830. Я понял. Ну, если что, мы подумаем, конечно. Но... Не звоните? За 800, я думаю, мы бы забрали было. Звоните. Может Хорошо. Быть, может быть, Под настроение, да? да. Я вас понял. Хорошо, ладно, спасибо. Открою. На камеру не против? Так, могу сюда пройти, да? Или вы хотите ну, прямо нет. на улицу выкатить? Вы что хотите? Я хочу его посмотреть вокруг и завести соответственно. Так, сейчас. Давайте сначала, наверное, посмотрю на него. Если, если есть возможность выкатить, чтобы там ничего не цепляет, то было бы шикарно. Помочь? Я не знаю, за багажник вообще тянуть нежелательно, конечно. Да, вот так, все, отлично, спасибо. Потом на централку сейчас его поставим. Документы можно попросить у вас? Далеко они? У меня и дыра ребенок uh -huh. забрал. Сейчас uh -huh. я покажу. Фотку хотя бы съесть. Меня... Хотя бы фотку. Он на меня помнил. А, я понял. СТ-шку или ПТС-ку? СТС. Uh -huh. тоже на меня. Uh -huh. Ну то понятное дело. А сколько вы на нем? Так, в каком году мы убрали? Ну, три года, наверное, всего часа. Ну, в смысле, у вас. я взял, да. Ага. Проехал я на нем, наверное, не знаю, тысяч 10 лет. Ага. Тысяч 10. Ага. А далеко катали? Да нет, в основном здесь. Ну, и так там, Доворольнич, Дарьзани. До а, в Крым не катали, да? Там брали, кстати, вот. Прошлый владелец был. Он с Курска. А, кстати, номера оставили. Я понял. Ну, сейчас ну, уже один. нельзя оставлять номера с 20-го года. Уже а? номера, номера уже не оставляют с 20-го года. Уже теперь номера только те, которые вы зарегистрировали. Запретили эту фигню. Так, отбойчик есть. Третью траверсу выставили? Или вот как взяли, ничего не делали? Да? Ну, я тут только доставил там вот эти вот всякие. Кромяшки еще. Кром я поставил. Ага. Вот эти вот, э, потом вот эти штуки. Например, ага. его... Дорогое удовольствие? Тут малыши вот тебе. Очень. Я думаю, сколько? Рублей 5, наверное, стоит, да? Вот эти штуки. Стоят. Вот эти вот, да, только стоят. Вот это, вот, ну, это, питак. И вот это, вот это. Пятак, да. А так все остальное, это здоровье. Угу. Сейчас-то вообще ценники пипец. 4,34. <coughs> так, и минимально у нас 3,5. Так, и тут 4,30. Отлично. Износ диск небольшой. Было у нас изначально 4 половина наверное 476 до да. токовое состояние фара оригинал зеркала вот эти вот места вы меняли да вот эти вот да да они да. получается желтые да. да и лампочки тоже меняли да ну там же лампочка белая по идее должна быть ну, честно уже так а тут покал стоит да вижу покал стоит вы меняли Тут стоит фокал, да, угу. это как раз мы меняли. Угу. А здесь тоже стоит факал. Хотя изначально нет. А, герцог, я понял, да. да, это, да Тут да. стоит факал, просто герцовский. Угу. Ну, Накладки. У меня герцовские вот эти вот здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, Здравствуйте. вас знаю. Не может быть. Я, я вас знаю. Честно? Клинус. Не может быть. Не, Не может, быть. может быть? Мне кажется, вы. Хорошо. <свят> вы сделаете сел? Да. Ну да, я вас знаю. Да. Окей. Вашими знаниями. Я вообще не шарю в мотоциклах. А, не шарите? Не вообще. Вы ошибляетесь. Я не шарю. А вы пытаетесь обнуть людей? Правильно? Зачем? Не знаю. Зачем мне это нужно? Ну тогда я хочу с вами посниматься. Поснимайтесь. Десять. Десять да. девяносто. Минималка здесь идет. Десять. Так, еще девять десяток есть. Угу. И вы можете материться. Да? Я знаю по этому. Да. Я не могу обшили. Да. Расскажи. А, ну, в двух словах могу сказать. Давай. Возможно, человек в чем-то не понимает. Да, Вы вообще. Думаете, вообще а, не понимаю. Человек пит? Че человек? Вы же крикул? Нет. Я, я подбором занимаюсь, а не перекупство. Ага, вот я занимаюсь подбором для человека, который ко мне обратился, хочет посмотреть эту голду, либо ту голду, либо другую Это ситуация, получается, правильно? Ну, я не покупаю технику. Я... Человек покупает технику, я ему отправляю. Ага. Это не перекупство. Ну, пусть окей. И перекупство, это если бы я, например, пришел бы, сказал, я покупаю ее за 500, за свои деньги, потом бы продавал за 800. Окей. Ну, если я правильно понимаю слова. Мы уже общаемся, мы же мы Если вы хотите пообщаться, мы можем с вами пообсудить тогда, когда я закончу. Но вы же меня лично не знаете, правильно? Я знаю, немножко. Лично. Через друзей. Ну, это шикарно. Ну, шикарно. Не, ну пускай я оставлю свой отзыв, а я вас... А он получает мотоцикл восьмого года? Шланги восьмого года стоят. А 10, 10 8 А, да-да-да, не-не-не, наоборот здесь пишут, 10.08, да. конечно, меняются 10, 08, да. две секунды, правильно? Да. Две секунды? Вы меняли хоть раз шланги за две секунды? Вы что хотите? Вы меняли шланги за две секунды? Нет. Зачем менять шланги? Ну, вы говорите, они же меняются за две секунды. Вы хотите обсудить об этом? Нет, я хочу с вами пообщаться. Давайте я закончу, мы с вами обсудим, хорошо? А, нет. Почему нет? Вы же осматриваете байк. Я осматриваю байк. Это байк? ваш байк? Ну, это моего друга байк. Ну, вашего друга. Я давайте с вашим другом пообщаюсь, а потом обсудим это с вами, хорошо? Возможно. давайте так. Хорошо, спасибо. И вам спасибо. Тут все чистенько, покраса не вижу. Вроде заводской. Похож на завод. Просто я знаю, что такое, когда а, люди говорят, что это не штатное, а вот это лучшее, вот угу. и в этом не разбирается. Ну да. А я в этом разбираю. Шикарно спасибо. Если будет интересно, я вас прошу, хорошо? У -у -у -у. Спасибо а, большое. -с -с. Так, здесь у нас вроде все красиво. Тоже сами покупали, да, эти коврики? Да, коврики они уже были. Там были, да? А вы не против сиять? Да пожалуйста. Крепежи целые все. Я не против абсолютно. Резинки уплотнители, все красиво. Все дурка добрые. Тут никакой спайки не вижу. Оригинальный набор инструментов. Нигде разломов не было, пайки нет. Обычно здесь, когда ломается, появится. Здесь тоже нету спайк никаких. Тут ничего не ремонтировалось. По крайней мере, не видно, чтобы здесь было что-то. А вы, получается, по счету, какой владелец? счету там получается запутанная история его сначала купил товарищ э, из салона uh -huh. потом в этот же салон его отдал uh -huh. в купил такую же голду новую только и ставил а он дилерский получается местный он дилерский, да? да он аян uh -huh. остался вот. и потом салон продал как раз таки вот человеку который из а ну там получается ничего запутанного получается по факту физических лист три человека Физический, первый да. потом в салон не да, в счет да. и соответственно вы третий да, да, да. можно еще здесь открою да откройте Ну, кстати, ничего так. Тут царапки от шлема всякой фигни от этого. Это, вот да, это... эта фигня вообще. Я на этот вообще не обращаю внимания абсолютно. Потому что ну как бы не мы ж новый мотоцикл хотите. смотрим. Можно до да, здесь полазим. Да, да, да. Покал, покал здесь усилитель. Нормально лазите, конечно. Считать, отвалилось, да? Это не отвалился, это просто на одном присо... креплении. Да. А. Ничего страшного, в этом не будет. Ни не работает, работает, всё. Ну, буквально коврики если есть возможно снимите, пожалуйста. Коврик, пожалуйста. Спасибо. Только аккуратно, там факал можно ну, ну Я, да, я вижу, знаю я... задницу никто не прилетал, видно. Я Мотоцикл так вроде сказать, как добрый. участвовал. В конечной сборке. Да. А вы что разбирали, почему в связи? Я менял здесь всю акустику, а потому что та, которая а, стояла ну раньше, я она была стандартная стояла да? Вот алпайн PDX5. Да, да, да, я понял, неплохо. Вот, неплохо. здесь он стоит. На 4 канала, получается. Ну, в смысле, На да. 5. А, и, сапчут, а и САП сейчас, а где САП? Саба нет, А, но... ну пусть есть возможность подключить, да, я да. понял. Просто я вижу, там 4 канала подключено. Ну, перед, зад и лево-право Ну, я говорю, вот, вот так вот ну, даже если я смотрю, разбирали не кривыми ключами, то это крутили, не, не слизано а ничего. Отдавали а в официал. Нет, отдавали мы не в официал. это делалось в этом. На нет, там Голдовская какая-то тоже там была ну, клубная. И у Настрогино есть ребята, которые там занимаются. Не, нет, это все делалось с ребятами на Волгоградке. Mm. Вот. А, тоже слышал о них, да. Ну, короче, мне, честно говоря, не очень понравилось, как они делали. Ну, насчет отзывов не знаю, я насчет бы, того, что... Я бы сделал, наверное, все-таки лучше. Ну, меня... сдел... хочешь сделать хорошо, сделай это сам, да? Есть такая mm. шикарная поговорка. Но не всегда. Да, а если ты рукожоп, то да, не всегда, товарищи, здесь, самое главное, не ничего раз... не отломано, обычно вот это вот здесь, когда перегружают, когда перегружают, здесь начинают лопаться, спасибо, а перешивка, получается, здесь же, а, вот эти колонки, ну, то есть вы ставили, вот я, это знаю, вот подиум, да, подиум. Да, это, нет, это как раз таки делал вот еще тот а вы просто поменяли динамики, я поменял здесь, да, я понял, Динамики вон у меня остались mm. Старые, Такие же да, стояли по диаметру Ну диаметр 16, да Только герцы и они вообще не играли ага. Можно, да? Пожалуйста Красота А вот и ключ mm -hmm. Я так и думал, что он в мотоцикле Вы когда сказали, чтобы его потеряли Думаю, наверняка в мотоцикле да чего-то Специально второй <coughs> Кнопочки не затертые все не зажуханный. Сколько у него пробег? Тысяч наверное. Да У не, а него не пробег что-то сорок. Вообще еле-еле, блядь. Ну, сорок шесть. Я в принципе 46. верю, да. В принципе плюс-минус я примерно там. Мы, даже если 60, все равно. Если хотите сейчас завести, то. Давайте ну, попробуем. Надо прикурить. А давайте так попробуем. Вдруг получится. Mm. Это вольт, вольтаж, да? Ну, Сколько он показывает видите? сейчас? А, он мало показывает, да, может не прикуриться, если не завестись. Ну да. Давайте прикурим. От моей или как? От вашей, наверное, давайте сейчас я подгоню туда. У вас нет проводов Есть провода. Сейчас будем прикуривать. Красота дает и только. Яса стоит, обалдеть. Жива еще, да? Это родная. Я вижу. А, я думаю, он прикурит. Я Попробуйте. Я сегодня машину без без подгазовки прикуривал. Не хочешь? Если вы ну, позволите, я могу показывать. Нет, спасибо, я сам. аккумулятор так ну что завелся хорошо учитывая сколько он стоял мольтаж мольтаж покажет 12 с половиной врет конечно же там все равно примерно показывает средняя по больнице да 14 9 15 вольт выдает аккумулятор подсевший. сейчас он даст ему зарядиться а вы кстати этот, генератор не меняли да не стали менять да? на, на, на, на 600 какой-то ну, кстати, да, если много там электрики стоит, лучше, конечно, ставить эту штуку, я, честно говоря, закрывал, открывал, но сейчас она вот зимой просто... Я припустила. я поэтому не стал для себя да, дергать, да, да, не да, дай бог, там да, еще поломаю, да. Я летом просто беру там это... там что-нибудь, да? Там, детали, селево, а да, там, да, да. А я не курю, да, я с телефоном, А, вижу, да, тормоза светятся. Я да, вижу, вижу, да, да. Там видно, Отпустите, пожалуйста, ага. Так, задние тоже светятся, вот я задний давлю. Так, зеркала. Зеркала. Зеркала, ну, похоже. По крайней мере, по цвету точно похоже. Здесь, здесь тоже похоже. Автомобиль. Ну, в принципе, да, износ такой, видно, что плюс-минус похоже на пробег ручки не затерты, но еще когда пыль набивается она еще быстрее надо будет подкрутить чуть-чуть грузик а так в принципе что, ничего такое. я могу покрутить руль чуть-чуть не не, естественно я стараюсь я смотрю в закусе чтобы не было ну, закусей нет абсолютно спокойно крутится руль закус закусь я понимаю как проверить. если я сейчас сяду Заднее на него вывесить, да. это если я сейчас на него сяду прямо и соответственно могу еще я просто как бы я могу тут вообще обнаглить да там и прыгать на нем подвеска работает нема. ну не имеется в виду да. вилка работает, я но, имел в виду Там заднюю стоит там немо моторчик и стоит а да там стоит обычная у вас да. даже настройка вот здесь стоит вот, Настройка, я, наверное, видимо не в курсе, не знаю просто На всех голдах, вот вверх, вот вниз Да. да. Она поднимается, опускается, там даже два уровня памяти быть. есть Так, он уже поднагрелся чуть-чуть 14,7 Прекрасно И Что тут мерить? Да, отлично работает Не доберусь никуда Оглушка здесь не совсем срабатывает Помогать не надо тоже Вот да, так все цилиндры работают он Под 200 Там в любом случае все три цилиндра Из этой башки выходят Я все их не прощупываю, потому что не под пластик Так, стенд Да, стенд работает Вот я убрал лапку Лампочка стенд сработала Вот так Теперь проверим электрику Ближний, дальний на приборке отображается и туда тоже светит. Поворотник есть поворотник, есть поворотник. Автомобиль. Переключаем песню. Ну, вот, то радио, да, все работает. Громкость только что убирали, все работало. Люк. Люк работает. Так. Когда холодная, кстати, она, колонки тоже они холодные. Ну понятно, это их такая... разогреть надо, да, да, да их да. разогреть. А это же радио, оно вообще херново ловит, пока да. волну не поймает. Ну так-то вроде ничего. А цена на какая? 850. И это 10-й год, да? Да. Ага ключа два получается да, да, да. О, я, я я я видел с <laughs> одним завели а второе нашел да да, да да. я к тому что а можно вас попросить э, открыть бак посмотреть что там сейчас как раз этим ключом откроешь, да да да, раз... да. Вот, угу. шикарно там все равно пластика ничего не увижу ну, да, да. да чистенький бак нормальный. Резиночки все на месте стоят. То есть как бы да. Все, да, все аккуратненько. Единственное, я вот это вот потерял. Это фигня, да, за задвижки, они постоянно теряются. Целиком, а еще бывают маленькие пичи ставят такие, ну, то, то, то, то. Это, конечно, да. Св-шка, сибишка, или не сибишка, как она называется, это рация? Вот это выведен под этот, под айфон. -а, я понял. Под любой, да? А -а -а, ну, вижу, ну... с переходниками, да-да-да, вижу. И от него управление идет, да? Ну да да да, я через него как раз -таки музыку выхачал. ну как аукс получается работает. Да да. Ну как на наушники получается он работает. Ну, да, да, да, да да да. Но тут есть просто тут, тут еще есть вот это, вот, еще это для есть. рации. это для есть. связи ваш, вас и пассажира. Это у него здесь тоже должна ну, быть, быть там такая да, его там интерком вывезли. это да. Вы, получается сюда втыкайтесь туда и вы переговариваетесь уже не по сети, не по радио, а по а телефонии так скажем. Так здесь National Cycle у нас стоит, да стекло. Дорогущий. Да, дорогущий, Степоннее я думаю, рублей товарищи. 25, наверное, да, если не больше стоит. Тут получается поликарбонатовое стекло стоит, оно вообще его хрен разобьешь по-хорошему. Я, я говорю, мне его друзья посоветовали. Нет, National Circle хороший стекло. я сразу, когда вы выкатили, я обратил внимание. Они дорогие, пипец. Я, ну, кстати, отбивать неплохо должно. Скажем так, я когда его взял, денег на него и не жалел. Ага. Сейчас просто реально у меня Понимаю. тяжелая ситуация. Понимаю. Так, третья траверса стоит, тоже хорошо. Ну, блестявок не очень много. Человек просто хотел много блестявок, максимально. Блестявок, это, это, да, это, да, да, нет, да. Я вообще люблю, когда максимально в стоке. Здесь тоже все вроде красиво. Никаких костролябов не вижу. Вольтметр работает такой себе. Так, здесь тоже вроде все прекрасно. Она в идеале. Спасибо. Радиаторы сотые не забиты, не Вы же понимаете, что я не шарю в мотоциклах, поэтому я прислушаюсь к вашему мнению. Так, вилку сейчас надо будет качнуть. Сейчас человек освободится с телефоном, поговорит и попрошу, чтобы он качнул вилку. Но я сейчас человека попрошу, чтобы не я это делал. Могу разгазовать чуть-чуть? Температура у нас, да, уже до половину дошла, градусов 70 есть. Ну, я вообще никаких намеков не вижу, намеков не вижу никаких. Вот, когда. Да я верю, да я на поиске ничего не увижу. По ПТСке там много чего есть. Вот, по ПТСке намного интереснее. Нет, птительные листы есть. Самый главный. Вот петительный лист. Ага. И вот самый низ. Много здесь. Пожалуйста. Да. Так, фондор Мотор. Все, вопросов нет. визион был. А, не видно год, да? 29 мая. 10-й год, я понял, 9-й или 10-й. А, кстати, введена она, по-моему, была даже в 11 году сюда. по может быть. Ну да, они через Европу спускают. вот здесь вот, если посмотрите, вот увидите. Вот он год 10-й, цикл А, вот его номер. Я понял, да-да. Ну, в любом случае, когда приобретать будем, я более детально ознакомлюсь. я просто говорю, у сейчас... Поэтому не вопрос. Ну не знаю, мне как бы вообще нареканий не нет. По падениям я такого ничего какого-то жестяка пока не наблюдаю. Он на одну сторону только на левую немножко упал, да? Ну, там О, по дуге. Хорошо, по, дуге по дуге видно. На, нет, на правую? На левую что левую. Вот сюда, на левую, да. Да, вот, там царапка А да, да, там вообще ни одной царапины нет. С этой Но стороны. Говорю, он падал стоять. Ну это я же говорю, это, это падение на месте, они вообще для них это ничего. Конечно. Так, ну мне в принципе все нравится, единственный момент, я бы можно вас попросить, а, чтобы, наверное, закатить его, вот, чтобы можно было качнуть вилку, я посмотрю, течет, не течет, потому что у них, бывает, обычно перо подтекает, да, давайте заберу, ну, вот он, да, я верю, верю, заряд отлично, сейчас я еще резину посмотрю, не меняю резину, ну, собирался, так, бридж, бриз. он заводской еще стоит, наверное, да, да. Ваш друг говорит, что она новая. Можете чуть-чуть еще прокатить? Ага, все, хорош. Не, меняли резину на 15 -го года. Не, не меняли, да, я я то, думал, что... заводская, в смысле, которая с завода стояла. А, она точно такая. Да. Я верю, верю, да. Я знаю, что там бридж стоит. Так, и задняя. Задняя. А можете еще немножко прокатить тоже? Да, не еще... Да, он подспущенный, да. Но, так, по а еще можно? Есть там куда? Есть там куда? Ну понятно, ладно, я пока не вижу, но в любом случае ее менять, она уже старенькая, подстертая. А, так она уже стертая, да. Она сильно стертая. Резину под замену, колодки вроде еще есть. Колодки, в том году Ага. А можете выключить пока ну, свет? Свет выключите, пожалуйста. Ага, спасибо. Да, колодки вижу есть. Здесь тоже есть. А еще вот эту мордашку вы ставили, да, или это была Какой? с э, желтеньким светом, который, я просто только сейчас ее заметил, вот эту мордашку тоже да, ставлю. да, да, да, да, ага, я ну так говорю, что? Здесь, Когда я покупал, у него был только из тюнинга, а вот эта штука, нахватка, ага. раз, вот это два, ага. вот это три, ага. все остальное я сам, ну прекрасно, денег положили нормально, сюда. тысяч положили точно Я сюда валил 54 тысячи я почему и говорю 1040 минимум так а получается это тоже вы ставили да, да, да а да. подключали через да, через габаритку да все видно да все через ага. габаритку подсоединяется это же кириякинский да да да я понял он, он через сказать, фишку да я да я понял можно сказать что ну да он через фишку подсоединяется все вопросов все, нет можно попросить вас немножко покачать вилку я послушаю. Если можно, музыку выключите, пожалуйста. А ага. Все, хорош. Вилочка вроде сухая. Грязь небольшая есть. Ничего страшного, потому она стояла. Да, все, вопросов нет. Да. Каких-то потеков я не вижу. Все, глушите. Да, все, ох... все, глушите, спасибо. Ну, вопросов нет. Так, цена еще раз. 850. Готовы? Насколько? Только настолько. Настолько, 850, я понял. Ну, скажу честно, да нет, вряд ли заведется, не успел. Скажу честно, у нас есть еще один претендент за другую чуть-чуть цену, там он торгуется. Там жестко. через сколько, насколько он, э, как человек ну, захочет, так и сделаем. В любом случае, хотя мне экспонат тоже нравится такой. Вчера я смотрел, сегодня неплохо такой. Не, ну это честный экспонат. Да, и тут тоже честный экспонат. Тут вопрос цены. Все, спасибо большое. Так, три владельца, два ключа. Да, все.